Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые спортсмены, дорогие ветераны, от души поздравляю всех с приближающимся юбилеем, 85-летием, легендарного, как здесь было совершенно точно сказано, и уникального спортивного клуба «Армия». Поздравляю вас с праздником. И действительно это праздник не только для спортсменов и болельщиков ЦСК. Это большое событие в спортивной жизни всей страны. И спортивные традиции клуба действительно имеют очень богатую традицию. Ведущий уже говорил, для, не знаю, есть ли какие-нибудь другие клубы в мире, которые за Олимпийские, только на Олимпийских играх, завоевали более тысячи медалей и почти половина из них высшего золотого достоинства. Это уникальное достижение. Поздравляю всех спортсменов, всех поколений с этим уникальным достижением. Трибуны очень многих ведущих спортивных арен мира рукоплескали вашим фехтовальщикам и э, гимнастам. Действительно, пятерки иска составляли костяк наших легендарных сборных по хоккею с шайбой и по баскетболу. А три года назад футболисты ЦСКА порадовали нас еще одной победой. Впервые в истории российского футбола у нас оказался такой значимый трофей, как кубок УЕФА. Поздравляю вас с этим. Но что не менее важно, это то, что за эти 85 лет сотни тысяч, а может быть даже и миллионы наших граждан прошли спортивную закалку ЦСКА смогли совершенствовать там свои спортивные достижения, закалять свой характер. И это не менее важное достижение клуба ЦСКА за свои 85 лет. Сегодня мои самые теплые пожелания и слова благодарности тренерам и воспитателям. Это преданный коллектив, очень талантливые люди. Они не только совершенствуют мастерство спортсменов, но что не менее важно, а может быть самое главное, они передают палочку лидеров и победителей. И это, наверное, самое главное в том, что они делают. Низкий им поклон. Современный российский спорт уверенно набирает обороты. Строятся новые стадионы, бассейны, катки. Не случайно, и я думаю, вы согласитесь со мной, в 2014 году пройдут Олимпийские игры именно в нашей стране. Это признание достижений России в сфере спорта, признание наших заслуг. Уверен, что спортсмены ЦСКА будут и дальше идти в авангарде российского и мирового спорта. Уверен, что вы и дальше будете радовать миллионы ваших болельщиков, будете занимать самые верхние ступени на пьедесталах почета. Удачи вам! С праздником!